Исследователи Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получили новые, ранее неизвестные данные в исследовании правоспалительных цитокинов. Отметим, цитокины являются одной из важнейших частей иммунной системы. Их выделяют поврежденные клетки в сыворотке крови, больных рассеянным склерозом. Научные результаты приближают понимание в значительной степени неизвестных сегодня механизмов течения и развития болезни и, соответственно, способствуют выработке в перспективе эффективной терапии. А в работе мы показали, что клетки иммунной системы вырабатывают специальные белки, так называемые цитокины, интерлейкины, и одни клетки иммунной системы, выделяя определенные факторы, стимулируют другие клетки иммунной системы, и за счет вот этого вот сложного балета взаимоотношения разных клеток иммунной системы и развивается воспалительная реакция. Исследование было поддержано Министерством здравоохранения Республики Татарстан, одобрено Этическим комитетом Казанского федерального университета и выполнено на базе Open Lab генной и клеточной технологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в рамках программы повышения конкурентоспособности проекта 500. Мы надеемся, что наша работа позволит, во-первых, понять молекулярные и клеточные механизмы, которые происходят при рассеянном склерозе. А во-вторых, разработать методы диагностики, например, чтобы можно было понять, когда происходит обострение заболевания, как тяжело будет протекать заболевание, и как пациент реагирует на то или иное лечение. Известно, что рассеянный склероз – хроническое воспалительное аутоиммунное заболевание, при котором поражается оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. На самом деле болеют самые разные люди и простые, рабочие и работники умственного труда. То есть очень четкой взаимосвязи между социальным статусом и характером работы пока все-таки не было показано. То есть любой человек может заболеть. Клинические данные, а также данные, собранные исследователями с использованием модели рассеянного склероза на животных, говорят о том, что лейкоциты пересекают барьер. Простыми словами, он является основным физиологическим барьером между кровеносной системой и центральной нервной системой и локализуется в поврежденном мозге. Однако одно пока еще остается неясным. Самой интересной находкой исследователей стало то, что профили цитокинов в сыворотке крови и спиномозговой жидкости различаются в ходе болезни. Теперь ученым казалось Казанского федерального университета необходимо провести активную научную работу, которая наверняка позволит ответить на этот непростой вопрос. Адель Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.